Представитель, хотел бы спросить вас, одобряете ли вы политику власти Путина на Украине и как вы относитесь к всей этой ситуации с войной, с оккупацией Крыма и так далее? Ну, оккупация Крыма, конечно, что это преступление, которое признано всеми мировым сообществам. Я не считаю это спецоперацией, то, что началось 24 февраля, это агрессия против независимого государства со стороны агрессора Российской Федерации преступного решения Путина, основанное на преступных советах преступников. Однозначно. Кроме того, на своем канале, который имеет более 3 миллионов подписчиков, с первого часа вторжения, я это называл не иначе, вторжение, война, агрессия, а как вы оцениваете действия власти в самой России при исследовании людей и также подавлении оппозиции? Ну, конечно же, я это осуждаю, я могу это поддерживать. Однозначно осуждаю. Я считаю, что оппозиция в России абсолютно такая же, как российская власть. Это мое личное мнение. Тем не менее, каждый имеет право на свои политические высказывания никого не имеет права привлекать к ответственности за его фактическую граждану. Спрашивают у вас, действительно ли вы являетесь большим патриотом Украины и никогда ли вы не высказывали с помощью этой страны? Я не знаю в своей жизни большего патриота Украины, чем я вообще. Я школа снял башиста, если я снял Украину с патриотом, не укра, или с перц? Судите, прошу мы что Путина режима. Из ваших высказываний можно ли понять, что вы осуждаете режим Путина и считаете его преступником? Конечно, потому в